структуру бюджета в расходах, помните, мы говорили о том, что происходят какие-то внезапные, непредвиденные ситуации, и главная сложность в том, что ситуация происходит неожиданно, и она требует дополнительных средств, нужны деньги для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Поэтому резервный фонд – это та сумма, которая у вас отложена только на форс-мажор. Постсоветское пространство прекрасно любит называть это на черный день. Наверняка ваши старшие родственники и родственницы так либо говорили, либо говорят, либо у них всегда есть такой резерв. И мы тоже на себе переносим вот эту формулировку на черный день. Правда, сейчас молодые пенсионеры называют это на светлое будущее. Молодежь не всегда об этом заботится, хотя те люди, которые пользуются отложенным резервам, говорят в первую очередь свой отзыв. Обычно люди говорят, я себя чувствую более уверенно и я себя чувствую более спокойно. Создавая свой собственный резервный фонд для себя, для личного бюджета, для семьи, для семейного бюджета, мы как бы сегодня покупаем с вами наше спокойствие завтра на случай форс-мажора. Согласитесь. Чувствовать себя уверенным, завтра дорогого стоит. Каким образом мы можем формировать наш резервный фонд? Как он выглядит и э, как можно его сделать? Как рассчитать сумму, которая нам нужна? Потому что э, форс-мажоры, непредвиденные ситуации, могут быть маленькие. Да? Э, даже элементарно порванные колготки. Мы прекрасно знаем, что когда... Мы дома заранее купили, это одна стоимость, если э, я, например, приезжаю в командировку в чужой город, вся красивая, в красивом платье, цепляюсь колготками где-то в неудобном месте, то мне, возможно, чаще всего наверняка приходится потратить гораздо большую сумму денег, чем это я сделаю, когда я дома заранее об этом побеспокоюсь. До крупных форс-мажоров, которые связаны с затопили квартиру, нужно сделать ремонт, пожар, смерть, заболевание какое-то, когда нужно на операцию крупная сумма денег. И для всего этого, вот для таких непредвиденных ситуаций, нам и нужен резервный фонд. Мы можем, ну, финансисты говорят, общепринятый стандарт у финансистов это примерно. 3-6 ваших доходов. Если речь идет о личном бюджете, либо семейный, просто берете совокупный доход и 3-6 месяцев доходов, ну, либо личных, либо семейных. Почему 3-6 месяцев? Это та сумма, которая накапливается на поддержание либо в случае потери дохода, вы можете несколько месяцев покрывать ваши привычные траты, и у вас будет время на то, чтобы, ну, во-первых, эмоционально восстановиться, во-вторых, э -э, найти для себя э -э, ну, новое место работы, либо получения дохода. Либо, если происходит какой-то крупный форс-мажор, например, нужно на лечение неожиданно крупная сумма денег, она у вас будет в наличии. Можно пойти по другому пути. Можно просто принять для себя решение, откладывать какой-то процент от дохода, ну, в среднем 10%, если вы помните о десятине, то, собственно говоря, это как раз отсюда и идет формирование резервного фонда. Мы десятину можем отдавать на пожертвования точно так же другим людям на пользу, точно такую же десятину мы можем делать для себя. Потому что, вкладывая в резервный фонд, помним, мы именно это делаем для себя, и мы покупаем свое спокойствие на завтра. Размер, который вы устанавливаете, это э, вы смотрите для себя. Даже если это будет небольшая сумма, если у вас резервного фонда на данный момент еще нету, если это будет всего лишь небольшая сумма, неважно. Здесь важно два момента. Регулярно и использовать только на случай форс-мажора. Можно пойти еще другим путем. Вы можете примерно за прошлый год вспомнить э, те непредвиденные ситуации, которые происходили у вас либо в вашей семье, э, когда вам приходилось э, неожиданно оплачивать какие-то, начинают ну, начиная от поломки там, бытовой техники, потеря мобильного телефона, ну, вот какие-то такие вещи, которые выбивали вас из колей. Иногда, когда ребенок приходит из школы и говорит, мама, папа, завтра надо принести какую-то сумму, к нам там приедет кукольный театр. И вы понимаете, что у вас до конца недели все рассчитано, и эта сумма выбивает вас из колеи. Это тоже может быть форс-мажором. Вспомнить, что было, какую сумму тратили, записать себе списочком, просуммировать и увидеть ту сумму, которую за год вы потратили. Эту сумму вы можете разделить на 12 месяцев, и она покажет вам, какую сумму в месяц вам нужно откладывать, ну, если мы берем в расчет, что этот год прогнозируем относительно опыта прошлого года. Как вы видите, форматов, как можно организовать свой резервный фонд, их несколько. Какие принципы вы для себя возьмете, ваше творчество, абсолютно творческий процесс. Хочу вас сейчас спросить, напишите, пожалуйста, в чате, у кого уже есть резервный фонд, кто уже им пользуется, можете заодно пару слов написать ваших впечатлений, что вы чувствуете, когда вы знаете, что у вас зарезервирована какая-то сумма для покрытия непредвиденных ситуаций либо если еще пока нету просто поставите минус что у вас пока его нету угу, пока не вижу чата а, хорошо ага вот есть вижу Вижу изображение, чат не вижу. Нажмите на чат, он вам покажет. его. Я вижу свою презентацию. Хорошо. Сейчас, две секунды. Да есть, но ну, теперь э, вы видите а вот скажите, вы сейчас чат видите посредине экрана, так же как и я вижу вместо презентации сейчас я его оттяну немножко в сторону нет, я вижу презентацию и чат презентацию и чат, ну все, я его чуть-чуть в сторону задвинула а чат, да, его можно двигать. да, я его сдвинула в сторону, чтобы он не мешал изображению а, было сейчас нет, тут с резервным фондом чувствуешь себя увереннее а, хорошо очень часто на тренингах участники, у которых нет по какой-то причине резервного фонда, говорят, ну вот у нас и так впритык ресурсов, у нас настолько все распланировано, откуда же мы можем взять на формирование этого резерва, даже если мы понимаем, что вот вроде бы хорошо, но откуда можем взять. Будем говорить о расхитителях, вернемся к вопросу, откуда взять, но еще чаще. Участники на тренингах говорят, да, у меня есть, но я постоянно оттуда на что-нибудь трачу, а потом сам с собой или сама с собой договариваюсь, что когда я получу деньги, я туда положу. Если у вас когда-то была подобная ситуация, вы с собой торговались, я сейчас возьму, потом положу, потом возьму, потом еще положу, можете поставить плюсик, увижу, насколько э, это актуально. Да, Но ситуация достаточно распространенная. И эта ситуация вносит определенный риск. Почему? Потому что если вы сейчас взяли на покупку, ну, казалось бы, нужной вещи, ну, вот важной, ну, просто так вы бы в резервный фонд, правда, не добрались, до момента получения вашего дохода, до зарплаты, до пенсии, там еще до э, получения денег, остается какой-то период времени, и вы полагаете, что все будет классно, я получу и сразу же положу, Классический закон подлости происходит именно в этот момент, когда самое узкое место, и может произойти какая-то непредвиденная ситуация, и тогда вы уже не рады той покупке, на которую потратили эти деньги. Вы в двойном объеме начинаете искать нужные необходимые средства, поэтому резервный фонд – это исключительно целевое использование. Это только форс-мажоры. Важный момент. если речь идет об семейном бюджете, в котором несколько человек наполняют, несколько человек тратят, либо один наполняет, несколько человек тратит, нужно обязательно всем участникам, которые имеют отношение к бюджету, прояснить, договориться друг с другом, какие случаи будут форс-мажором, какие случаи не касаются того, чтобы из резервного фонда выбрали деньги. Вот здесь очень важно, чтобы все понимали, для чего он создается и в каком порядке вы его наполняете, и в каком порядке вы его используете. Как мы можем им эффективно управлять? Как я говорила, нужен четкий план. И э, если сейчас, к примеру, 10% от вашего дохода, вы не готовы отложить, то нужно хотя бы установить для себя минимальную сумму, которую вы будете откладывать. Сначала вы тренируете навык резервирования. Несколько лет назад, когда я тоже еще не пользовалась резервным фондом, у меня не было, у нас в семье были сложные финансовые времена, и э, постоянно приходилось, э, где-то взял, кому-то отдал, где-то, и вот закрывание вот этих дыр. И э, потом я просто сказала себе, э, вот хотя бы двадцатку. Вот отложила, положила и все. Потом еще двадцатку, потом поменяла на сотню. Когда у меня появились первые 200 гривен, и они просто лежали в ящике комода, у меня было ощущение, что вот мне стало намного легче. Я прекрасно понимала, что этой суммы недостаточно для того, чтобы закрыть какую-то крупную проблему. Но я знала, что программа «Минимум» у меня все равно есть. И меня настолько грело, что а, хотя бы маленькая сумма денег, ну, во-первых, что я смогла это сделать, что у меня получилось. А, и а, я продолжила и дальше уже следующие шаги делать для того, чтобы управлять своим фондом, который постепенно начал увеличиваться. Пополняйте его ежемесячно. Какую сумму вы можете туда отложить, такую сумму и отложите. Будет больше? Окей, будет больше. Будет сумма даже маленькая, минимальная. Главное, вы должны понимать, что вы сделали этот шаг для себя в первую очередь. Как я говорила, обязательно целевое, контролируйте целевое расходование денег. но ну, в первую очередь вы сами, если вы ведете э, учет этого фонда и объясняйте семье, объясняйте родным, для чего это делается. Э, кстати, хороший способ точно так же общаться с детьми и показывать и рассказывать, какую сумму вы отложили, почему это отложено. Если вдруг вам э, появляется необходимость, ну, медикаменты какие-то купить, к примеру, показывайте объяснять детям, откуда вы взяли эти деньги э, и э, на что вы их потратили. Таким образом, вы прививаете еще и детям культуру э, создавания резерва для себя. Ну, чтобы потом, когда дети чуть вырастут, вам не пришлось быть резервным фондом для ваших детей. Правда, мы заботимся о нашем будущем и о нашем стабильном финансовом будущем. Когда у вас в резервном фонде накапливается определенная сумма денег, ну, уже сумма денег, важный момент. Часть вашего резервного фонда исключительно наличные дома под рукой. Потому что если вам ночью нужно вызвать скорую, ни банковская карточка, ни банкомат вам не решат проблему. Вам нужны будут наличные при себе сейчас же. Поэтому часть резервного фонда – это наличные дома, Остальная часть, когда сумма становится больше, используйте финансовые услуги. Даже простой депозит с коротким сроком использования, деньги из резервного фонда нельзя класть на срочный депозит, к примеру, на 12 месяцев. Мы будем с вами чуть позже говорить о финансовых целях, о финансовых услугах. Но вот даже сейчас в рамках резервного фонда это банковская карточка, к примеру, на которую на остаток начисляется процент. Отлично. Самое главное, деньги от вас немножко дальше, и это означает, что не каждый раз вы рукой потянетесь в резервный фонд. А Поверьте, он постоянно манит к себе, очень хочется оттуда что-то достать. Плюс деньги должны прирастать, мы говорим с вами о приумножении денег, и здесь финансовые услуги как раз нам в помощь. Кроме депозитов в банке, одна из самых доступных финансовых услуг есть еще прекрасная финансовая услуга, которая как раз создана именно для покрытия непредвиденных ситуаций. Это страховка от несчастного случая. Практически во всех странах это один из самых дешевых страховых продуктов. Он недорогой для использования, он достаточно распространенный. Многие страховые компании предлагают такую услугу, Задача правильно выбрать страховую компанию и разобраться, какие именно страховые случаи покрывает. Но страховка от несчастного случая рассчитана на покрытие, перелом, ожог, отравление. И тогда вы понимаете, что если с вами именно какой-то форс мажор произошел, то страховая компания вам выплатит выплату, которая поможет вам, ну, возможно, компенсировать медикаменты. Там нужно смотреть, потому что разные страховые компании по-разному выплату осуществляют. У меня, например, моя страховка от несчастного случая заключается в том, что и я так выбрала, что страховая компания будет мне выплачивать ну, больничные за один день пребывания на амбулаторном больничном либо в стационаре. Относительно общей суммы страхования устанавливается процент, и тогда рассчитывается, какая эта сумма в день будет. Тему нужно э, поизучать, и э, поверьте, на самом деле не самый сложный продукт, но он очень хорошо вписывается в пони понимание резервного фонда. пример моя страховка, общая сумма страхования 50 тысяч гривен. Я не откладываю себе 50 тысяч, а вдруг там со мной что-то случится. Я, я плачу 336 гривен в год, и тогда у меня будет покрываться форсом. Если это рисковое страхование, если в течение года со мной ничего не произошло, то тогда это мой чистый расход, потому что эти деньги остались в распоряжении страховой компании. Ну, а 336 гривен в год, я считаю, что этого достаточно для того, чтобы я спокойно могла расстаться в конце года с этими деньгами, если со мной все прекрасно и все хорошо. Были годы, когда моему ребенку выплачивали сломанная рука, сломанная нога были, у меня была травма, и мне делали выплату. Поверьте, прекрасно работает и можно это использовать. Еще раз, какие услуги могут быть? Банковский депозит, режим легкого доступа, недолгосрочный, однозначно недолгосрочный. Может быть в кредитном союзе до востребования депозит, страховка от несчастного случая, рисковая, то, что я говорила. И это может быть еще страховка на покрытие медицинских расходов, ну так называемое медицинское страхование. Обычно на рынке оно стоит чуть дороже, чем страховка от несчастного случая, но это тоже вариант. Так, Елена у меня спрашивает, какая это компания. Ну, смотрите, поскольку в курсе у нас женщины из трех стран, для всех это не будет актуальным, я сразу же вам скажу, как выбрать страховую компанию, потому что важно, их на самом деле много работает, я думаю, что в каждой стране есть достойная десятка страховых компаний, которые работают. Вот когда будете вы страховую компанию, обратите внимание, если мы говорим о рисковой, страховая компания, которая э, риски покрывает. Э, по законодательству, я думаю, во всех странах это одинаково, страховые компании обязаны публиковать на сайтах свою финансовую отчетность. Вы сначала посмотрите рейтинг страхов, страховых компаний, которые составляются экспертами, но там тоже надо внимательно смотреть по этому рейтингу посмотрели там первую пятерку, и потом заходите на сайт страховой компании и смотрите отчетность. Так вот, нас, как потребителей финансовой услуги, в первую очередь интересует, а сколько выплат Сделала страховая компания. Почему? Потому что собрать деньги – это одно. В финансовой отчетности страховая компания показывает принятые премии и выплаченные премии. И мы смотрим соотношение, сколько компания собрала, сколько продала по лесу и сколько сделала выплат. Это примерно должно быть одинаково. В любом случае не должно быть, что собрала много, а выплатила чуть-чуть. Но мы же не рассчитываем на то, что если вдруг с нами произойдет, нам надо так, чтобы страховая компания стабильно делала выплаты. И это показатель, по которому вы можете проверить. Ну, есть еще другие, там уже профессиональные показатели, но в первую очередь вы увидите две цифры, и вам этого будет уже достаточно. Конечно же, там репутация страховой компании, плюс еще дальше, если копаться... Ну, давайте так, по финансовым продуктам. Если будут вопросы, вот именно скажете «надо», «хотим», «интересно», то в какой-то из вебинаров, когда мы с вами дойдем ближе уже к финишу, к финансовому плану, я вам либо в качестве раздатки могу сделать какую-то, ну, я не знаю, чек-лист, по которому вы сможете это все проанализировать. Будет интересно, э, наша группа в которая есть, потом просто дадите обратную связь и э, вернемся к этому моменту. Хорошо? Отлично. Пойдемте дальше. Откуда найти денег для того, чтобы как минимум у нас появился резервный фонд? Расхитители денег. Под расхитителями денег... Я подразумеваю те траты, когда вы э, на что-то деньги потратили, но ощутимого результата либо удовлетворения от этого не получили. Расхитителями денег э, может быть много разных факторов. Э, к примеру, отсутствие четкого плана. Собирались в магазин за покупками купить хлебушка. Выкатили полную тачку да, у кого было такое, кто так ходил в магазин, я тоже так иногда в магазин нахожу, а, ну да, Лен, Лена моргает, что да, знакомо, нет четкого плана, невнимательность, в том же супермаркете, вроде бы брали с полочки, на ценнике была одна цифра, пошли пробивать в кассу, а выяснилось, что этот ценник был соседнего товара, которого не было в наличии, а ваш товар почему-то раза в полтора дороже, к сожалению, не дешевле. Было такое? Тоже наверняка было. Когда, особенно вот невнимательность чревата, ну, в торговом центре это не такие большие суммы, а когда вы не дочитали кредитный договор размер штрафных санкций, вот, тогда здесь может быть серьезный убыток для вашего бюджета. Потыкание погубным привычкам. Под вредными привычками, что подразумевается обычно? Напишите в чат, что знаете про вредные привычки. Давайте сейчас проверим. Немножко запаздывает. Шопинг да, есть такое шопинг. Что может быть? Много сладкого, да, девушки, как вы? Или много кофе, или много алкоголя, или еще чего-то. Но это те вредные привычки, которые э, бьют по нашему здоровью. Есть еще вредные привычки, которые бьют по нашему кошельку, вредные финансовые привычки. И в частности, работая с живыми тренингами, я по всей Украине катаюсь, могу вам сказать, что одна, и полагаю, что и для Беларуси, и для России это тоже актуально, одна из вредных финансовых привычек наших людей – не брать чек в магазине. Такая мелочь взять чек, не просто взять, но еще прочитать, что в чеке написано. Я сама неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда в чеке было написано не то, что я брала. Либо другая цена стояла, не та, которая я ожидала. И э, по закону про защиту прав потребителей вы не можете вернуть товар без наличия чека. Как минимум уже в этом вы э, себе делаете убыток, если вдруг вам нужно вернуть товар. Поэтому э, потакание пагубным и финансовым привычкам в том числе – это тоже наш расхититель денег. Чрезмерность. Скоро у нас будет самый волшебный праздник в году, Новый год. Как мы готовим на этот праздник? Традиционно много еды. Я хочу вас спросить, 2-3 января что происходит с едой? Куда она девается? Что вы говорите семье? Дорогие мои, давайте, она съедается, ну у кого она съедается, а у кого-то она прокисает и уходит и выбрасывается. Это ваши деньги, которые, и мало того, что деньги, это еще и время, когда традиционно женщина 31 числа, уже почти все сидят за столом, а мы еще продолжаем крутиться на кухне. И вот э, чрезмерность касается э, всего, тут тоже много еще психологических, исторических фактов. И вот те голодовки, которые ходили по э, нашим старшим родственникам, и моя бабушка, о которой я говорила, надо съедать все до последнего, и э, это все э, объяснимо. Но именно как раз, начиная с проработки убеждений, мы тоже с вами этого касались, и видите, где оно находится, понимаете? Еще одно качество, которое требует от нас ресурсов, желание оказаться не таким, как ты есть, обычно это, одним словом, это понты называется, и когда студенты едут в маршрутке, позавтракав, там, дешевой мивиной, дешевой лапшой, но когда звонит телефон, они из кармана достают айфон, да? Когда на работе в женском коллективе наша коллега пришла в красивом новом платье, у нас первая мысль какая? Часто нас посещает. Да, нужно обновить свой гардероб, потому что, ну и дальше мысли по-разному пляшут. Угу. Стремление превзойти других может тоже подталкивать нас к эмоциональным покупкам. И вот здесь какая вещь получается? Мы деньги потратили на то, чтобы быть либо не таким, какая я есть, либо показаться какой-то, вот я не такая, а вот такая. Мы покупку сделали, ну, мы там что-то на себя или еще что-то, какую-то статусную вещь приобрели. Изменилось ли что-то внутри нас? Нет. Если это не изменилось, то нас каждый раз одно и то же будет подталкивать на совершение подобных действий. И ситуация не разрулится до тех пор, пока мы не разберемся, что внутри нас происходит. Ну и, конечно же, безграмотность, это имеется в виду не та безграмотность, которая касается, грамотно я пишу или нет, а безграмотность в отношении своего здоровья. Мы можем не проходить своевременно профилактический осмотр, потом это вы, ну, у стоматолога, например, потом это может нам стоить намного дороже. Безграмотность, которая касается, мы не понимаем, как работают финансовые услуги, мы не можем прочитать кредитный договор, но мы идем, берем потребительский кредит, который стоит в разы дороже, чем просто обычный кредитный продукт, и мы переплачиваем. И безграмотность во многих отношениях может стоить нам дополнительных денег. Елена Бондаренко уже написала сразу же, как борется с тем, что происходит, да? в супермаркетах делаю сторону при несоответствии цен, согласна, я тоже это контролирую и либо возвращаю, либо чаще я настаиваю на том, что, ну, в частности, в Украине по гражданскому кодексу продавец обязан продать по той цене, которая стояла на ценнике. И знаю, что вот читала девочки в Москве, тоже писали, что они прямо по большим торговым центрам именно стараются найти ситуацию там, где... Ну, что такое большой торговый центр? Это тоже работают люди, продавцы, это тоже люди, они тоже ошибаются и иногда э, бывают этим пользуются. Причем, ну, тут важно защитить себя, чтобы вами не воспользовались в случае халатности продавца, потому что вы не несете ответственность за то, что э, продавец или мерчендайзер некачественно выполнил свою работу. По закону тот ценник, который вы увидели, по этому ценнику вы и платите. Веду вам пример. Один из классических расхитителей денег – это обычный пакетик, в который вам на кассе упаковывают продукты. Кто покупает пакетики на кассе? Отметьтесь, пожалуйста. Вы подходите, кассир вам говорит, вам пакетик нужен. Елена не покупает. Хорошо. А куда складываете покупки? Ирина, иногда. Куда Елена складывает покупки? Вот, у нас обе Елены не покупают пакетики. Во что складываете, напишите. Сумка тканевая, супер. Покупаю, но всегда смотрю на эко-сумочка. Девушки, Молодцы. У меня тоже есть эко-сумочка, и очень часто именно ее я демонстрирую участникам на тренинге, потому что очень наглядно, когда моя сумочка, которую я покупаю за 29 гривен, мне ее хватает на 12 месяцев, в первый же месяц, ну, Почти каждый день заходишь и покупаешь что-то на ужин и что-то на завтрак. И э, каждый раз это пакетик, правда? Самый дешевый пакетик стоит 1 гривну буквально за первый же месяц использования. Моя сумочка амортизируется, говоря бухгалтерским языком. И поскольку я не покупаю пакетики еще 11 месяцев, 11 месяцев по 30 гривен, это получается 330 в год. Откуда у меня взялось 330? Просто от того, как я организовала свой процесс. Если вы пользуетесь эко вы прекрасно знаете, насколько она вам помогает сохранить ваших ресурсов. Но плюс еще экоответственность это очень важный момент, потому что пластиковые пакеты живут, ну, статистика есть, да, 20 минут, они не всегда перерабатываются, а чаще всего они просто попадают на свалки, и поскольку пластик не разлагается, мы делаем большую проблему нашим потомкам, оставляя после себя просто горы мусора, и это плохо на самом деле. На примере одного пакетика вы можете увидеть, насколько важно контролировать расхитители денег. И очень часто расхитители денег – это именно маленькие траты. Ежедневные, привычные, мелкие, ненужные покупки. Импульсивные покупки по требованию детей, наши. Нам скучно, мы ждем. Выпили кофе, еще одну чашку кофе. Мы не организованы, не спланировали свой день на завтра, опаздываем на работу, мы едем на такси. И вот здесь важный момент. Ну, тут просто физиология, ничего сложного в этом нету, так работает мозг. Когда нужно принять финансовое решение о крупной трате, ну, вам там надо несколько тысяч потратить, как мы принимаем это решение? Мы взвешиваем все за и против. Ну, потому что мозг понимает, что это сумма существенная. И мозг думает, и ищет варианты, и страшно, и начинаешь придумывать какие-то идеи. И это энергозатратно, на это надо много сил. Но когда? Нужно принять решение потратить десятку как вы принимаете это решение. Так уж вы анализируете все за и против, вы себе говорите, ай, это, это копейки, это все ерунда. И в итоге получается, когда вы начинаете складывать вот эти копейки, вот эту ерунду, то это как раз именно та первая сумма, которую вы можете направить на формирование резерва. У вас может быть достаточно невысокий доход, но в вашем бюджете всегда найдется какой-то хотя бы один расхититель денег. Потому что это абсолютно естественно для человеческого мышления. Это абсолютно естественно для того, как вы принимаете решение. Вашим домашним заданием будет написать список ваших расхитителей денег. Ну, я пробежалась по классическим каким-то примерам, да, а вы просто вспомните для себя, какие проанализируйте, на что вы тратите те суммы, которые вам не доставляют пользы, не доставляют удовольствия. Тут может быть еще момент. Я устала, я много работаю, я хорошо зарабатываю, мне надо переключиться, отдохнуть, и я иду потратить сумму денег. Бывает такое. Так вот, когда эта сумма контролируемая, Окей. Но когда эта сумма превышает примерно то, что вы для себя запланировали, она становится опасной. У меня в моем бюджете есть категория бюджета импульсивные покупки. Я знаю, что выше определенного предела я не перейду. Есть определенная сумма, из нее есть честный совестью могу потратить на какую-то ненужную фигню, которая сейчас мне доставит радость. сувениры из командировки привезти, там, вкусняшку какую-то купить, еще что-то для настроения. Но я отслеживаю, чтобы эта сумма не превышала какой-то минимум. А, смотрите, за время нашего курса мы не говорим с вами о том, что нужно от всего отказаться, написать четко цели финансовые и методично, как танк, к ним идти. Нет. Мы говорим с вами о том, что посмотреть, проанализировать, какие у вас есть привычки в отношении того, как вы тратите деньги. Как вы принимаете решения? Эти решения приносят вам пользу, не приносят? Как вы расставляете приоритеты? И вот из этих маленьких кирпичиков мы с вами будем создавать вот то здание, которое стоит на устойчивом фундаменте. Понимаете? Я считаю, что этот процесс должен быть творческим, этот процесс должен быть легким, и самое главное, он должен быть результативным. Вам должно нравиться то здание, которое из этих кирпичиков вы будете выстраивать. Ну, а уже, конечно, наша задача помочь за вот эти наши пять занятий, которые у нас есть, путем домашних заданий, которые у вас будут, путем нашего общения, выстроить для себя уже ваш красивый домик. Я подготовила вам слайд с финансовыми привычками. Тут ничего э, мега уникального нету, но просто пересмотрите еще раз и проанализируйте, э, из какой колоночки какие привычки у вас уже есть. И отметьте для себя те привычки, которых у вас нет, но хотелось бы которые нужно э, сфокусироваться на них и поработать над ними. Э, есть привычки, которые ведут к бедности. Э, и когда мы привыкли жалеть себя, мы занижаем наши возможности на самом деле. Особенно, когда мы начинаем жаловаться. Мы падаем вот в это состояние. Э, «Возьмите меня кто-то на ручки, пожалуйста, и пожалейте меня, и дайте мне миллион долларов». Э, вопрос – мы действительно можем справиться с миллионом долларов? Или просто это очень хочется, и просто хочется ну, прижаться и поплакаться? Привычка на всем экономить, она тоже очень плохая. Покупая некачественные вещи, но ну, зато дешевые, с красным ценником на распродаже, ровно через сколько времени мы идем покупать следующие такие же, да, есть разница между теми, которые качественные, и э, нам их надолго хватает, и теми, которые… Э, еще привычка экономить на своем здоровье, она очень дорого стоит, правда же? Привычка тратить больше, чем зарабатываешь. Когда мы говорили о личных финансовых стратегиях, на первом вводном вебинаре, это первая стратегия, зарабатываю, трачу и беру потребительские кредиты. Кроме долговой ямы и неудовольствия, неудовлетворения своей жизни, ничего хорошего вы при этом не получите. Несмотря на то, что мы все время с вами будем говорить о деньгах, не только, но фокусироваться на деньгах, привычка все оценивать в денежных знаках, как ни странно, тоже ведет к бедности. На самом деле деньги – это просто... Эквивалент возможностей, и многие вещи не оцениваются только через денежные знаки, там гораздо больше есть. Привычка убивать время. В пустых разговорах, в ненужных разговорах, в возможно, фокусировки на каких-то совершенно ненужных действиях, если вы обращали внимание, то люди, которые состоятельные, люди, которые... Ну, слово «успешные» не очень люблю, уже так подзатасканы. Большой вопрос, кто действительно придумал эталон успешности. Но если мы говорим о состоятельных людях, то, как правило, люди просто так даром время не тратят, правда? Каждый кусочек времени... Вот, кстати, деньги – это неисчерпаемый ресурс. Их много. Ну, вопрос, сколько у нас сейчас в руках, но мы к этому с вами продвигаемся, чтобы подружиться с деньгами. А вот время – это единственный исчерпаемый ресурс, потому что 24 часа в сутках есть у дворника, 24 часа в сутках есть у студента, 24 часа в сутках есть у президента. Правда? Вопрос, кто как эффективно использует свое время. Ну и привычка заниматься нелюбимым делом, как минимум это не окупается, вы не получаете достаточное количество в обмен на то, что вы делаете не с удовольствием денег, но и плюс еще вы получаете постоянное неудовольство жизнью, а когда вы постоянно жизнью недовольны, ну то ничего хорошего при этом тоже не происходит. В то же время... Когда вы привыкли отвечать за свои действия, а это означает, что если вы совершили ошибку, любой человек имеет право на ошибку. Это опыт. Если вы потеряли деньги, то вы купили этот опыт. И если вы привыкли отвечать за последствия своих действий, то вы обязательно в следующий раз, опираясь на свой дорогой опыт, вы сделаете уже действие так, чтобы вам это стоило дешевле. Угу. Привычка тратить меньше, чем зарабатывать. Каждый, кто э, откладывает себе в резерв какую-то сумму, уже пользуется этой привычкой. И вот здесь важный момент. Если вы идете в магазин и собрались потратить сотню, то вполне вероятно, что на 90 вы купите... Сейчас неважно, какая валюта, просто порядок цифр. На 90 денег... Вы купите себе не намного меньше в вашей потребительской корзине, чем на 100. 10 – это вот разница, десятина, которую нужно себе отложить на резерв и на накопление ваших целей. Для накопления целей нужно отложить все-таки больше, на одних 10% вы не вытянете, мы еще будем об этом говорить, но 10% зарезервировать себе на свой резервный фонд абсолютно реально. Привычка заботиться о своем здоровье, мы говорили с вами, привычка планировать дела, да, конечно, от того, как вы спланировали свое время, свои финансы, свои действия, зависит успешность результата, которого вы будете достигать. Эффективно использовать время и, конечно же, привычка завязывать полезные связи. Это очень полезно, потому что, наверное, в вашей жизни были ситуации, если были, отметьтесь как-то, когда какие-то совершенно незнакомые люди, э, совершенно случайным стечением обстоятельств помогали вам реализовать э, что-то, э, что нужно было сделать и... Только поделившись с человеком своей потребностью, которую вам нужно было решить, либо своей идеей, вы хотели что-то придумать, сделать или еще, и у вас все складывалось и все получалось. Вот полезные связи не в смысле ожидания выгоды, а в смысле даже поделиться возможностью, как раз речь идет именно о, о таких полезных связях. И Это бывает очень здорово, когда ты делишься своей идеей, когда ты просишь у людей помощи, а помощь нужно уметь принимать, и далеко не всегда у нас получается это делать. И ну, тут тоже кусочек из области психологии, но о, помощь уметь принимать и просить, нужно тоже учиться. Итак. Откуда же мы будем искать э, дополнительные источники дохода? Когда вы для себя расписали список расхитителей, возле каждого расхитителя напишите цифру, сколько денег в месяц этот расхититель у вас забирает. Когда под, э, подытожите внизу итог, вы уже увидите в месяц, какую сумму вы могли бы отложить либо в резерв, либо для достижения вашей финансовой цели. Кроме того, полезно будет проанализировать, оценить вашу общую финансовую ситуацию, проанализировать размер дохода, все ли вас удовлетворяет. Посмотрите, кто в семье основной добытчик. Посмотрите, какие у вас есть активы-пассивы. Напомню, активы – это то, что вам приносит дополнительный доход. К примеру, а пассивы – это то, что нужно еще содержать и доплачивать. Квартира. Квартира, в которой вы живете, платите коммуналку, делаете ремонт – это классический пассив. Дохода она вам не приносит. Квартира, которую вы сдаете в аренду и получаете арендную плату – это будет актив. Где-то в гараже у вас стоит либо гараж, заваленный всяким хламом – это пассив. Если вы гараж сдаете в аренду – это актив. В гараже стоит прицеп к автомобилю, который вам, в общем-то, 300 лет не нужен. Просто продайте, монетизируйте, переведите э, пассив в деньги и используйте эти деньги с умом. Либо э, вы можете его сдавать в аренду. Ну, Это просто условные примеры, но это логика того, как мы пишем список и анализируем активы и пассивы. К вашим активам относятся не только материальные вещи. Активом относятся ваши специальные навыки, ваши дополнительные знания. Вы умеете хорошо писать тексты? Отлично, вы можете рейтингом заниматься, когда вы пишете тексты за деньги и вам это оплачивают. Вы умеете пользоваться там, специальными программами дизайнерскими, вы умеете пользоваться в графическом редакторе, можете создавать картинки. Супер, вы можете создавать картинки, размещать их на фотостоке и получать при этом дополнительный доход. Да, надо научиться организовать процесс. Возможно, нужно подучиться, потому что даже для размещения на фотостоке изображений, фотографий или картинок, вам нужно пройти экзамен, вам нужно разобраться, как заполнить портфолио. Но это все уже задачи. Когда вы поставили перед собой цель, то вы уже дальше просто разбиваете на подзадачи и выполняете определенные действия, которые приведут вас к результатам. Именно поэтому навыки... Сейчас даже навык слушать. Это тоже этот навык можно монетизировать. Вы можете прекрасно вязать роскошные шерстяные носки. Это ваша мега суперспособность, класс. Где-то в мире есть человек, который мечтает иметь пушистые, шерстяные, мягкие носочки, веселой, красивой расцветки. Вам осталось только одно – найти этого человека, договориться с ним о цене и осчастливить этого человека. Он будет счастлив вам заплатить за это денег. Вопрос – как вы контактируете и как вы договоритесь об этом. Угу. Хорошо. У нас сейчас 19.59. Поскольку... Мы чуть-чуть позже начали, еще 5 минуточек на то, чтобы, если у вас есть вопросы, напишите в чат вопросы. Последний слайд с домашним заданием открою, и потом коротко подведем итоги по сегодняшнему дню. Вопросы. Рез... Напомню, резервный, расхитители денег и поиск дополнительных источников доходов. Вопросов нету. Все понятно? Классно? Ага. Ну, судя по тому, что вопросов нету, все понятно. Тогда давайте домашнее задание. Возможно, во время выполнения домашнего задания э, возникнут вопросы. Ну, то пишите, можно в группу, можно мне на электронку. Итак, что мы будем с вами делать? Кто еще не сделал первое домашнее задание, доделывайте, присылайте. Кто сделал, молодцы, кому-то ответила, кому-то отвечу завтра. Второе домашнее задание до следующей недели. Рассчитать, если у вас нет, сделайте заново расчет резервного фонда и план, за какой период времени, какую сумму вы хотите накопить и сколько в месяц вам нужно откладывать. Если у вас уже есть, вы пользуетесь резервным фондом, пересмотрите его еще раз. Может быть, вам нужно принять решение использовать финансовую услугу, либо, ну, посмотрите, как у вас будет происходить. Я вас попрошу написать эссе, это, причем на полстранички, ну, если пойдет лучше, пишите, отлично. Это творческое задание. О важности резервного фонда для семейного бюджета. Как вы поняли после сегодняшнего задания, в чем заключается важность, какие преимущества а, дает резервный фонд для семьи? Ваши впечатления, ваше мнение, может быть, какой-то ваш опыт, как вы пользовались, и я вас попрошу еще сделать вот какую штуку. Наверняка вы пользуетесь соцсетями, наверняка вы что-то пишете, может быть, не пишете, либо делаете какие-то перепосты. Вот ваше эссе поставьте на вашу страничку. Чем мы с вами занимаемся? Мы с вами сейчас очень творчески, у нас такая прямо творческая мастерская на несколько недель, когда мы с вами творим и создаем наше финансовое благополучие, творим наше будущее. Поделитесь. Возможно, для кого-то они прочитают ваши эссе, ваши впечатления, вы уже можете делиться вашими знаниями, и для кого-то это будет важно, и они тоже смогут сделать то же самое, что сделаете и вы. Еще одно задание – список своих расхитителей. Делаем двумя колонками. Список расхитителей, четко сформулированы, что там. И рядышком напишите сразу же идею. Часть мы уже обсуждали сегодня. Как вы будете с этим бороться? Прекрасно будет, если вы для себя распишите суммы, сколько денег вы сможете отобрать у ваших расхитителей. Потому что, когда подбиваете итогу, а потом, когда это итогу умножаете на 12 месяцев, вот и посмотрите, сколько за год расхитители съели ваших ресурсов. Заберите их, не надо, пусть лучше эти ресурсы пойдут вам на пользу. Будет вам выслана две таблички. Одна табличка. Там заполняется все очень просто. Она позволит вам сейчас помочь разобраться, из какого источника получаете доход, сколько на это тратите времени, сколько стоит один час вашей работы. Очень наглядно, очень просто. Посчитайте, присылать мне эту табличку не обязательно. Но мне интересно узнать ваше мнение, после выполнения задания, что вы поняли про себя. Вот это мнение, буквально одно-два предложения, напишите, я тогда буду понимать, как вам зашло это упражнение. Вторая табличка, она более сложная, она более объемная, она тоже вам для дальнейшего, для дальнейшей работы, она называется «План создания накоплений», и там прямо расписано 12 месяцев, какой месяц, какую сумму, благодаря чему вы будете для создания накоплений. Эта табличка нам, наш мостик к нашим следующим занятиям по формированию и достижению финансовых целей. Сейчас она нужна будет вам для того, чтобы вы немножко наперед могли посмотреть, на какую сумму денег вы сможете рассчитывать, забрав деньги у расхитителей, возможно, используя свои какие-то дополнительные ресурсы, которыми вы не пользуетесь, и это для анализа. Вот вторую табличку точно так же. Вы заполняете для себя, присылать мне, ну, хотите, пришлите. Если там вопрос какой-то, пришлите, я посмотрю и вам дам обратную связь. Но это больше для вас, мне интересно, именно ваш отзыв я заполнила, я для себя поняла вот такое. Отлично, супер, я буду понимать, в правильном или неправильном направлении движемся, и насколько для вас это было понятно. До 12-22 ноября жду, пришлете раньше, прекрасно, успею быстрее проверить и отправить вам ответ, и это будет эссе резервном фонде. Если вы делаете пост у себя на страничке, можете точно так же положить линк, потому что интересно, я думаю, и вам самим будет интересно посмотреть на реакцию ваших читателей. Что понравится, как будут комментировать. Это же очень интересный процесс, вот в обсуждении найти какие-то интересные вещи. Есть ли у вас вопросы по домашнему заданию? Если все понятно... Отметьте плюсиками, чтобы э, я понимала, что все ок, все хорошо. Ага. Угу. Вижу, хорошо. Ну, э, девушки, интенсивно, быстро, час мы с вами уложились. Попрошу теперь от вас... Э, хотите, можем сейчас вот... Э, можно в письменном формате вы можете обратную связь сегодняшнего занятия, что полезное узнали, что-то зацепило, может быть, что-то не откликнулось. Но можем и голосом, если хотите, включая микрофоны, можно голосом несколько слов, как впечатление от сегодня. Угу, давайте. Кому удобно голосом, включите микрофон, и буду рада услышать, потому что мне все время кажется, что я сама с собой разговариваю. А, я, наверное, скажу большое спасибо вам за сегодняшний вебинар. Вот, для меня лично стало понятно, что э, резервный фонд – это то, что не, сто, не стоило бросать. У меня он когда-то был. Вот, потом, э, к сожалению, такие времена настали, что нет, ну, его нет. Сейчас я вот понимаю, что надо вернуться в то состояние, вообще как бы стабилизировать доход. Для меня сейчас самая важная задача – это стабилизация дохода. Вот, но я думаю, что как раз создание резервного фонда и, и поможет стабилизировать доход, потому что, наверное, деньги притягивают деньги, и, вот, наверное, четко, регулярно начну вот с этого месяца откладывать, потом поделюсь результатом. Супер спасибо. таблички, которая у вас будет, там как раз отдельная строчечка, резервный фонд предусмотрена, и вы можете уже для себя его там запланировать. Супер, да, спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Елена Бондаренко пишет, что интересна борьба с расхитителями денег. Елена, голоса можете прокомментировать про борьбу с расхитителями денег? Более. Более четко, чем в моей голове, сформулировано это понятие. Вот так. Ага. Более я. Да, да. да. Угу. Я понимаю, что это есть, ну, как неизбежно, Ну вот когда это проточковано такими четкими формулировками, это лучше. Угу. Супер. Да, спасибо большое. Открываете дома пакет с пакетами, пересчитываете, сколько там лежит денег, и сразу же понимаете, какая сумма могла бы остаться у вас в кармане. Вот честно, ну это самый простой пример. И когда э, в повседневном принятии решений вы начинаете думать с позиции расхититель не расхититель, а какую пользу мне принесет вот эта покупка. Вопрос в мотивации точно отпадает сразу. Ну, есть хорошая э, и девочки уже писали, я видела в домашнем задании, и часто тренеры это используют, магический вопрос э, «шобы шо». Чтобы что произошло, если я это сделаю? Что будет, когда я это сделаю? Э, просто магическая формулировка. Хорошо, а кто-то еще поделится? Ага, uh ну -huh. oh, хорошо. Тогда на этом мы нашу сегодняшнюю встречу заканчиваем. Рада была увидеть, кто подтянулся. Передаю привет тем, кто будет смотреть в записи. Напоминаю вам о том, что вы можете дозадать вопросы уже в переписке, либо в группе с интересом и нетерпением. Жду ваших домашних заданий. И я с вами прощаюсь до следующей недели, до следующего четверга. Угу. Можно мне буквально два слова? Да. Я, как, я как та Баба Яга, все равно настойчиво очень хочу узнать, кто у нас скрывается под набирами номер телефона. 905, это, видимо, московский номер телефона. Я очень хочу узнать, кто у нас под ником Galaxy скрывается. И еще у нас был юзер... Не знаю, откуда вы, пожалуйста, напишите, кто вы. Второе, я завтра же пришлю домашние задания. Если какие-то возникают вопросы, пишите в чате или в почте «Правильно Татьяна сказала». И э, э, э, следующий раз у нас уже будет в четверг, а потом у нас еще будет две недели для следующего вебинара. Следите за почтой, пожалуйста, отвечайте на мои письма, чтобы я знала, получаете вы или нет. Всем всего доброго, спасибо огромное, что нашли время сегодня все прийти. Так мне никто и не признался. Кто есть кто? Вот номер 95, Елена Гурьян из Минска. Ага, Марина Граф, Да, да, да, спасибо. Марина, Марина да. пишет, отлично. Супер, я думаю, еще неделька, мы все уже друг с другом. А югусер, да, да Лина. конечно, да. Юзер, кто у нас юзер? Лина. И... Юзер. Ага, Лина. У меня почему-то не прошло, я подписывала, не прошло. Прошел юсер без имени, не знаю почему. Бывает, да. Спасибо огромное. А я написала в чате. Девушки, вам всем успеха, всего доброго. До свидания, всем до свидания. Слава, всем. Танечко, до свидания. Пока. До свидания, всех благ.